Деньги в долг, надежно, с хорошими процентами. Можно брать это мошенники, которые еще больше загоняют людей в кабалу и в долги. Попробую сейчас им позвонить. А у вас официальная организация вообще? Конечно. У нас не организация. А что? Вас это сильно сейчас интересует? Ведь... Ну... Всем привет, дорогие друзья. Если вы смотрите это видео, значит с вами канал Work and Life, и я его ведущий Антон Белюк. В общем, сегодня я хотел бы разобрать вопрос денег в долг в Беларуси. Дело в том, что э, кругом по городу, во, во многих городах Беларуси, практически во всех крупных городах, э, кругом развешаны, наклеены объявления на каждом столбу буквально. Деньги в долг, надежно, э, с хорошими процентами. Э, можно брать от 150 э, рублей до 2000 рублей. Вот. Я как-то был тут тоже в Беларуси, в городе Гробно. Три недели назад развешал объявление польского агентства по трудоустройству группа Прогресс, где предлагал вам официальную работу в Польше, различные вакансии на любой вкус. Так как я там, к слову, работаю уже полгода координатором. Так что, если хотите заработать деньги своими руками и не влазить в долги, то милости прошу, обращайтесь. Мой номер телефона сейчас в нижней части вашего экрана. Вот, но сегодня я подробнее хотел бы разобрать тему данных денег в долг очень интересно потому что сегодня я вот прошелся по городу моих объявлений которые были развешаны три недели назад уже практически нигде нет все содрано и на них на их месте опять висят объявления деньги в долг предлагают людям брать так что же это за деньги в долг это официальная организация они действительно помогают людям справиться с какими-то финансовыми проблемами в жизни одолжая им ну, в принципе, деньги под хорошие проценты. Либо же это мошенники, которые еще больше загоняют людей э, в кабалу и в долги. В общем-то, постараемся сегодня разобраться вместе. Уже 7, 7 часов вечера попробую сейчас им позвонить. Не знаю, или сейчас уже кто-то возьмет трубку. Но, тем не менее, буду с ними разговаривать. С тем, кто там ответит, кто дает эти самые деньги в долг. И, собственно, все это буду дело записывать на камеру. Скажут ли они мне вообще что-либо по телефону? Вот в чем вопрос. Да, добрый день, Дмитрий, Алло, да, здравствуйте. Я звоню по поводу объявления деньги в долг. А да, хотелось бы узнать поподробней, ну вообще, какие там проценты и как это все выглядит. Бросили трубку. А может, связь оборвалась, не знаю. Алло, да-да-да, что-то или связь оборвалась. Слышите меня? Да, теперь слышу. Вот, по поводу денег в долг, хотелось бы узнать поподробнее, как это можно вообще сделать, какие там проценты и как это все выглядит. Смотрите, деньги в долг мы не даем соответственно, законодательство, законодательства, можем предложить вам через выкуп техники. Ага, выкуп техники, то есть, как это понимать, что это значит? Ну, смотрите, то есть, в принципе, при желании вы можете предложить себе новую технику, которая у вас имеется, то есть, и мы можем у вас ее купить. Ага, то есть, вы просто можете купить бытовую технику, которая есть, так? Ну, да, как -то. почему бы. А, ну, а почему тогда объявление называется просто «Деньги в долг»? Смотрите, как бы вы можете также приобрести технику изначально просрочку, выплачивать потом по рассрочке, и как бы я у вас тоже без проблем куплю. Ага, ну а за какую сумму вот, например, там, если телефон будет стоить, не знаю, там пятьсот рублей, к примеру? Какая модель? Ну я к примеру говорю, ну там Samsung. А общем, все от модели зависит, но это среднее, такое, это двести пятьдесят. Ага, то есть до полцены телефона, взятого в кредит, вы, получается, у меня купите нет, его за полцены? Нет. А как это выглядит? Я же вам сказал, как бы, все зависит от модели телефона. <связывающего> <связывающего> <связывающего> ну, хорошо, допустим, Samsung S9. S9. Да. Сейчас, секундочку, мне надо посмотреть. Момент, подождите. У вас он есть уже или вы хотите? Ну, я вот подумаю над таким вариантом. А? Я думаю сейчас над таким вариантом. Пока что нету его. Я вас понял. Секунду. С9, то есть, ну, просто тоже они как бы разные есть, то есть... То есть, какой-то можем купить, вот, например, если s 9 обычный, то есть не плюс за 1050 рублей. Если 1000 плюс, то уже за 1160. Я понял. Но ну, а в магазине он будет где-то около 2000, да? Насколько я знаю. Я не знаю, сколько он в магазине стоит. Ага, я понял. Э -э -э понятно. Ну, в общем, два варианта. Либо я вам продаю технику какую-то, которая у меня уже имеется, даже бушную. Так? только. А, нет. только новое. Ага, Либо я беру в рассрочку. А, а в рассрочку без проблем можно взять? Что-то, допустим. Ну, как бы, вы работаете что? Ну, да. Ну, думаю, да. Тогда кредитов-рассрочек нету, нету? Нету. А? Нету, нету. Тогда, думаю, да, без проблем. Угу, я понял. Просто. Вы тут же уже не я, что не понимаю, дать вам рассрочку угу. или нет. Это магазин, который вы... Просто я до конца не понимаю, если честно, суть, но, допустим, это то же самое, что я взял бы в расстройку и продал бы, допустим, этот же телефон, там, по рекламке, в принципе, и то же самое, что продам вам, получается, так? Можете продать по рекламке. Ага, или, допустим, или с вами работа как-то выгоднее получается, просто я не понимаю, ну, суть. Ну, как бы я вам это. сказал цену, которую я могу дать, например, 49. Да. Я если понял. Если у вас он будет, то есть по этой цене я заберу. Ясно. А у вас официальная организация вообще? Конечно. У нас не организация. А что? Вас это сильно сейчас интересует? Ну, интересует просто, как бы, ну, чтобы... Работаем официально. Будет составлен договор купли-продажи. То есть, не техник. Ага. Ну, просто, чтобы не мошенничество, ничего, знаете, поэтому интересует. Нет, нет мошенничество. Угу. Ясно. Хорошо. Это как... просто покупка, угу. то есть, техник. Ага, просто покупка. Ясно. Но почему все-таки тогда деньги в долг объявления висят? Ну, вот, не знаю, я их не вешаю. Ага, ну. ясно, я понял. Хорошо тогда по. по Поэтому силе. номер не mm. должны висеть. Ясно. Но я вот именно объявление сорвал и вот этот номер был набрал. Ясно. В каком городе вы находитесь? Город Гродно. Я вас понял. В общем, если что, то набирайте, если проблемы. Хорошо, хорошо, спасибо большое, да, до свидания. Угу. Ну, собственно, вот так как-то, друзья, сами все слышали. Э, дело в том, что недавно тоже читала статью в интернете, и сейчас в Беларуси такая ситуация, что э, очень тяжело взять э, деньги в долг э, беларусу обычному рядовому, э, там если средняя, допустим, у вас зарплата, там 300-350 рублей белорусская, то вам ни один банк не даст, по сути, там именно денежный кредит, деньги в долг, говорю, в банке, денежный кредит, ну, по сути, те же самые деньги в долг, только в банке, и таким образом, сейчас магазины сотрудничают вот с этими организациями, чьи телефоны висят, магазины именно техники бытовой, и, собственно, вот эти организации подсылают людей, которые находятся уже и так в долговой яме, в безысходной ситуации, подсылают брать у них в кредит технику, потому что это единственный способ взять что-то в кредит в Беларуси, так как наличкой очень тяжело взять кредит именно наличными деньгами. Берут, получается, люди кредит бытовой техникой и, собственно, продают вот этим товарищам, за полцены вот, пол э, стоимости <сих> товара, заметьте, я предложил э, цену сначала 500, он сказал там 250 или 200, что-то такое около этого, то есть полцены стоимости, а они дальше уже в свою очередь э, по той же рекламке продают телефоны или какие-то интернет ресурсы продают телефоны или любую другую бытовую технику, приобретенную таким путем, продают уже немного дороже, там на рублей 200-300. Ну и таким образом э, неплохо наживаются, а человек, который в свою очередь и так и испытывал финансовые проблемы, потом еще э, взял, э, получается, в кредит деньги, то есть в кредит какую-то аппаратуру, э, влез, короче, получается, еще в долги кредитные, ну и таким образом просто отсрочил свой полный крах. Вот и все. Вот так сейчас обстоит ситуация в Беларуси. Так как эти организации существуют и даже, можно сказать, процветают, из этого можно сделать вывод, что очень много людей идут на такие отчаянные шаги, ведутся на это, и в итоге просто загоняют себя в полнейшую кабалу, друзья. вот Поэтому, собственно, ну не знаю, на такое пойти, но это... Не советовал бы никому. Лучше, лучше, друзья, э, я вам советую, если у вас тяжелая ситуация, вы сейчас находитесь в Беларуси, либо в Украине, либо в любой другой стране СНГ, допустим, в России, сейчас и грузинов берем на работы, э, и у вас тяжелая ситуация, не берите никакие долги, э, особенно если вы находитесь в Беларуси, не, не подписывайтесь на такую вот движуху, как идти брать технику в долг и продавать этим людям таким образом, вернее, не подписывайтесь на то, чтобы брать технику в кредит в магазине, Таким образом, загоняя себя в кредитные долги э, и продавать эту технику этим людям, потому что вы загоните себя в долги государству кредитные и это никогда ничем хорошим не кончается. Лучше всего поехать и своими руками заработать в Польше. работа сейчас немерено, э, приглашение делаем без проблем на большинство работ, так что визу рабочую тоже сможете открыть без проблем при желании можно будет поедать на карту побыту сначала часового побыту, потом через пару лет на столы побыт и таким образом нормально себя чувствовать в стране под названием Польша, где уровень жизни, к слову, гораздо выше, чем в Беларуси, а цены в разы меньше на все, будь то ну, там какая-то бытовая техника, одежда либо продукты ну, собственно, там можно жить говорю, собственного опыта и чувствовать себя человеком, чувствовать, что ты живешь а не выживаешь Поэтому, друзья, еще раз повторюсь, если вы заинтересованы в том, чтобы выехать за границу и поменять свою жизнь в лучшую сторону, то подписывайтесь обязательно на мой канал в Телеграме, ссылочку найдете в описании к этому видео, там будут все актуальные вакансии в Польше на любой цвет и вкус, от польского агентства по трудоустройству, группа Прогресс. Подписывайтесь на мой канал в Телеграме, и вы будете получать уведомления о каждой новой публикации, о каждой новой выложенной работе там, автоматически, на свой телефон, где бы вы ни находились. Находились. на телефоны на компьютер будут приходить уведомления там же я выкладываю и видосы э, свои с видео блога по поводу работы и жизни в польше э, также там будут выкладываться и все актуальные вакансии моментально так что подписывайтесь и вы не пожалеете э, также там будет ссылочка на мой инстаграм ну и конечно же если вы до сих пор не подписаны э, на мой канал на Ютубе подписаться вы на него сможете уже очень скоро нажав на кружок с моей фотографией, которая сейчас находится в верхнем правом от меня углу вашего экрана. мой номер телефона опять же вы сможете найти в описании к этому видео, если кто-то не успел его заметить в начале этого видеоролика по каким-то причинам. ставьте лайки либо дизлайки в зависимости от того, понравилось ли вам это видео. пишите комментарии под этим видео по поводу всего услышанного. с вами был Антон Белюк и канал Work and Life. до скорых встреч в Польше, друзья. 八杆。